Спасибо, господа. Я постараюсь хотя бы краткостью своего сообщения оправдать ваше воодушевление. Начну с того, что я, как это принято у нас в нашей коррумпированной медицине, определю, что здесь я не упоминаю никакие продукты и товары, в отношении которых я получал гонорары, и мое выступление здесь является полностью бескорыстным. А, а во-вторых, обращу ваше внимание сразу на то, что существует в этом мире множество всяческих глупостей, и э, самым ярким доказательством того, что эти глупости существуют успешно для глупых людей, является то, что множество людей их покупает. Э, вот э, это объявление я вырезал из газеты «Вечерний Новосибирск» лет 10 назад. Если вы думаете, что это была причуда Новосибирска, обратите внимание. Э, Вега-Альянс, Москва. Э, проверяем сегодня. Сегодня проверил. Вега-Альянс продолжает существовать в комсомольской правде. Э, не матрица удачи. Бюст, конечно, намекает на удачу, но значит, здесь речь идет о другом. Здесь есть ли удобный надежный способ убрать храп? Вега-Альянс продолжает спаривать вот эту лабуду, а народ покупает. И, по-видимому, это неизбежная ситуация. И с этой ситуацией люди по мере сил борются для того, чтобы ну, обществу в целом стало лучше, потому что какая бумажка не была дура, то все равно она имеет право на хорошую медицину. Да? То есть она человек. Да? Вот. И в этом смысле мы заботимся обо всех Людях сразу, но одновременно мы думаем о том, что выбираем себе друзей и вращаемся в, не, в некотором кругу. Вот э, в медицине возникло движение доказательной медицины, нацеленное как раз на то, чтобы э, общественными средствами э, максимальному числу людей предоставлять правильную медицинскую помощь, а не тратиться на всякую лабуду, которая, как вы, конечно, хорошо знаете, в медицине существует э, огромное количество. Доказательная медицина, определение и вы выйти перед собой – это всего-навсего сознательное и последовательные применение в медицинской практике, клиническое – это калька с английского, тех вмешательств, диагностических, лечебных, в отношении которых есть убедительные доказательства. Все совершенно понятно. Убедительные – это научные доказательства. Беда заключается в том, что большинство людей не способны критически воспринимать, что такое убедительные доказательства. Помните, шуите, пилите, шура, пилите, а какие же они еще могут быть? убеждения людей, основанное черт знает на чем, оно совершенно спокойно живет и позволяет им впаривать, как я уже говорил, вот эти товары. В текущем виде... Доказательная медицина как направление действий, как практика, как даже некоторая теория сформировалась в конце 80-х годов. И вот этот термин, evidence-based medicine, он стал во всем, мире, во всем мире принятым, хотя первоначально образованный скептицизм, салют этому собранию, был наиболее предпочтительным, потому что предполагалось, что нормальный доктор, ученый доктор, он прежде всего должен со скепсисом относиться ко всяческим новинкам. В медицине в первую очередь опасность представляют именно новинки. Но так случилось, что когда переводили это дело в 1995 году на русский язык, была такая маленькая конференция между собой в Москве, и решили, что доказательная медицина будет коротко и ясно. Так этот термин в основном, в основном и э, прижился, потому что он использует правильное слово. Evidence – доказательства, как в суде. Как в суде нужно доказывать что это э, предлагаемое вмешательство является работающим, что оно действительно активно. Беда заключается в том, что не совсем понятно, что такое работает вмешательство. Потому что можно сказать всякий, что вот э, мне слово доброе скажут, и мне лучше становится. Вы слышали, наверное, поговорки «плох тот врач, после встречи с которым больному не становится легче». Наконец, нейрофизиологические эксперименты есть, которые показывают, что для человека боль э, вызывает такие же, изменения в мозговой активности как снятие положительной стимуляции. То есть, можно человека электричеством бить, мужчину в данном случае, били электричество, у него в мозгу были изменения. Потом его красивая медсестра гладила по голове, а потом переставала гладить. Когда она переставала гладить, у него в мозге возникали те же самые изменения. То есть, в принципе, человек, он ну, такое слабое существо, без перьев, на двух ногах. И вот в этом смысле Нужно задаться действительно вопросом, а что же такое работает, что означает, что это работает. Беда заключается в том, что когда люди спрашивают, больной спрашивает доктора, или мы задаемся в отношении себя, а работает ли это лекарство, действует ли оно, мы в действительности хотим узнать, вот у меня, у больного человека, если я буду лечиться, будет хорошо от этого лекарства. По сравнению с чем? По сравнению с тем, как если бы я не лечился. Но доктор этого не знает. Потому что если доктор будет вас лечить, он узнает, что с вами будет, когда вы лечитесь. Если он не будет вас лечить, он узнает, что будет с вами, если вы не лечитесь. Но сравнить эти два состояния нельзя, потому что вы или лечитесь, или не лечитесь. И вот для того, чтобы разрешить эту проблему, которая некоторым может показаться поверхностной и дурацкой, человечество в давние-давние времена придумало контролируемые испытания. Идея контролируемого испытания заключается в том, чтобы узнать не то, что будет у этого человека, а что, узнать, что бывает с такими людьми при таких условиях. То есть нельзя сказать, что будет у Сидорова, если он будет прооперирован. Но можно Сидорову сказать, что когда таких больных, как ты, оперируют, получается примерно вот это. И вот это можно узнать в контролируемых клинических испытаниях. Идея является довольно простой она описана в достаточно убедительном виде в Ветхом Завете. Те из вас, кто Ветхого Завета не читал, рекомендую эпохальную книгу. Там есть повесть об отраке Данииле. Он, пытаясь уговорить своих пленителей, что им надо с братьями есть кошерную пищу, предложил поставить опыт. Вы «Закройте нас в комнату, – сказал он старшему Евнуху, – и кормите только фруктами и овощами, и давайте воду. А через 10 дней вы откроете и посмотрите». И старший Евнух через 10 дней комнату открыл и обнаружил, что дети выглядят хорошо, и разрешил им питаться своей едой, вот этой кошерной едой. А остальные дети питались царского стола и выглядели нисколько не лучше. Это простейший совершенно контролируемый эксперимент и очень важно для сегодняшнего дня, что э, этот э, Евнух, он ничего не знал про глюкозу, про липиды, э, про витамины. Ничего. Для него было важно, что, что эти э, дети, которые будут прислуживать царю, чтобы они хорошо выглядели. И через десь он убедился, что они при своем питании выглядят хорошо и разрешил им питаться. Вот в клинике тоже очень важно. Вы не поверите, до конца почти 20 века проводились очень многие исследования, в которых изучалось, что там происходит с сахаром, холестерином, с перекисным окислением липидов и так далее, со всякими механизмами перестройки сердечной мышцы в результате лечения. А больным ведь это все совершенно безразлично. Как у них там миокард перестраивается? Они хотят. Долго жить, желательно, чтобы было не больно, там, чтобы ногу не отрезали, чтобы зрение сохранилось. И вот эти вот механизмы они совершенно, не, совершенно не важны. Важны клинически важные исходы. Вот для этого старшего евнуха было важно, чтобы дети хорошо выглядели. И вот только в конце 20 века происходит понимание того, что э, нужно изучать клинически важные исходы. И вот их в основном сегодня изучают в рандомизированных, контролируемых испытаниях. Это сегодня самый надежный способ исследования лекарств, способ исследования, операций, в которых устанавливается, надо делать это или не надо. Например, довольно распространенная травма у спортсменов, разрыв связок внутриколенного сустава. Кажется, ну вот эти ободранные связки, там разбитый хрящ, его, наверное, если убрать оттуда, будет хорошо. Сотни тысяч людей во всем мире подвергли этой операции. Наконец, в конце 20 века провели довольно большое испытание, где одним проводили вот это эту операцию, убирали э, дебрис из э, коленного сустава, а другим просто надрез делали, но внутрь сустава вообще даже не лазили. Через некоторое время сравнили исходы, и оказалось, что у тех и у других результаты одинаковые. То есть, это операция, которая, казалось, логически должна помогать, Людям, нисколько не помогает им, они живут, даже если им не делать эту операцию. То есть вот рандомизированные контролируемые испытания, они дают очень хорошие, правильно сказать, так наилучшую возможную оценку способов лечения для того, чтобы узнать, что будет лечить, если таким способом или другим способом лечить или не лечить. Вот эти рандомизированные контролируемые испытания, они сегодня представляют собой довольно сложную технологию, в частности слово слепые здесь не случайно, слепые это означает, что больной не знает, чем его лечат. Вот при испытании лечения повреждения связок и врачей коленного сустава, при этом больные не знали, как их оперировали, они заранее дали согласие, что их как-то будут оперировать. Но у них была вот разрез на кожа, наклейка, но они не знали, лазили им сустав или нет. И врачи окружающие тоже этого не знали, кроме операционной бригады. В результате, все было одинаково, все было одинаково. За исключением того, одним лазили, сустав другим нет. Разницы нет. Поэтому эта операция не имеет смысла. Ну, вот, после библейских времен, конечно, очень много людей сделали доброе дело, развивая вот такой э, прагматический подход к оценке э, медицинских вмешательств. Но, пожалуй, одно из самых примечательных мест принадлежит э, э, ныне уж совсем дедушке Генрику Вульфу из Копенгагена, он по своей медицинской специальности гастроэнтеролог, но человек чрезвычайно образованный, он написал еще 60 лет назад, да, почти 60 лет назад, книжку «Философия медицины», где он описал материалы, необходимые для развития студентов и сформулировал то, что мы сегодня назовем и правильно назовем подходом к рациональному диагнозу и лечению – он, видите, скептически улыбается, он к доказательной медицине скептически относится. Вольно пафосно он говорит это название. В действительности всякий рационально мыслящий человек должен лечить тем, что действует. А что действует, ну как, конечно, мы узнаем это дело из науки. Вот. Но тем не менее из этого сформировалась довольно большая влиятельная линия развития сегодняшней медицины. И она оказалась настолько влиятельной, что сегодня можно в научных медицинских журналах увидеть, что исследования проводились по правилам доказательной медицины. Это же, конечно, просто восторг неофитов. В действительности доказательная медицина – это никакая не наука, это всего-навсего способ медицинской практики, но практики грамотной, основанной на науке. Этот подход, несмотря на всю его простоту, он был встречен медицинским сообществом с очень большой настороженностью и как в год 20-летия своей самой важной работы сказал Дейв Сакет, это канадский профессор, который оказал наибольшее влияние на развитие, собственно, движения доказательной медицины. Он описал это так, что нам, нам совершенно не верили, нас, наши идеи отвергали и нас в лучшем случае игнорировали, как видите, поскольку мы были практически париями. Надо сказать, что он показал себя как уникальный человек в медицинской науке, может быть, модельный по поведению человек, представьте, он в возрасте 45 лет, будучи высоко цитируем, как теперь обычно акцентируют внимание, и признанным специалистом в клинической медицине, он принял решение, что его идея, его идея внесении строгого научного знания в обоснование того, что делается в клинике, может быть важной, он взял, как это принято в американской академии, у нас, к сожалению, только написано в законе, фактически невозможно, он взял себе год научного отпуска, соббатикал, напросился в Оксфорд, и там в университетской больнице год упражнялся с тем, как можно как можно научные данные из литературы, из библиотек использовать у постели больного. По времени это совпало с тем моментом, когда Национальная медицинская библиотека Соединенных Штатов, которая, как вы знаете, является мировым лидером во всех науках, между прочим, в развитии информации и библиотечного дела, она стала выпускать свою основную библиографическую базу данных на больших катушках магнита лент. И вот он, используя самые тогда лучшие возможности электроники, перетаскивал всю эту информацию к постели больного, и у постели больного вместе с коллегами пытался разрешать конкретную клиническую ситуацию. У него в руках я впервые в 90-е годы увидел нечто вроде лаптопа с сенсорным экраном. В 90-е годы. Такой кирпич был огромный. Вот. И постепенно он заразил довольно большое количество интересных людей, и они создали так называемое Кокроновское сотрудничество, но преодолевать вот эти вот препятствия умным ребятам, которые шли к тому, чтобы сделать медицинскую науку научной, научной они оказались чрезвычайно трудными. Вот, пожалуй, самый яркий пример того, как в, общем -то, в научном медицинском журнале – опубликована научная статья, ведь она даже в раздел называется Scholarly article», о том, что доказательная медицина – это вообще неправда и фашизм. Вот, откуда там взялся фашизм, что и как. Ну, вот настолько, настолько велики были ставки, настолько серьезный было неприятие. Прошло еще некоторое время, и, казалось бы, доказательная медицина, как простая, согласитесь, довольно простая идея, была утверждена во всей медицинской, медицинской практике. Очень многие люди, которые знают о том, что такая доказательная медицина, и которые даже ею занимаются, они стали... Поднимать голос по поводу проблем, связанных с доказательной медициной. Вот, в частности, один из очень популярных комментаторов в британском медицинском журнале, он, видите, опубликовал комментарий, доказательная медицина сломана. Карл Хенниган, руководитель Оксфордского центра доказательной медицины, он написал в 2014 году, о том, что доказательная медицина находится под критическим вниманием. Другой, тоже один из корифеев доказательной медицины, он провокационно назвал свое сообщение, тоже опубликованное потом в виде комментариев в британском медицинском журнале, «Не пора ли доказательную медицину забросить?». Но обратите внимание, тематический номер журнала – он а, относится к битве вокруг секретных данных о лекарствах. Как сломана медицина и как мы можем это дело исправить. И, наконец, одна из самых а, известных пропагандистов доказательной медицины, автор очень хорошей популярной книжки, только в России была издана три раза, Триша Гринхальк, а, объяснила немножко более детально, от чего народ волнуется, чего беспокоится? Первое, что марка качества доказательной медицины захвачена корыстными интересами. То есть мы-то идеалисты развивали доказательную медицину, а это, дело, а это дело оказалось захвачено плохими людьми. Второе, оказывается, что объем информации, которую нужно перелопачивать для того, чтобы врачам рассказать о том, что работает, что не работает, он слишком большой. И одновременно хороших доказательств, хороших клинических испытаний довольно мало. Сплошь и рядом результаты клинических испытаний заканчиваются тем, что с помощью статистических методов действительно выявляется, что один способ лечения лучше другого. Но только это статистически значимое различие имеют фактическую величину, очень маленькую. Например, очень многие современные противораковые препараты разрешаются к применению на основании того, что они позволяют больному жить на две недели дольше. То есть, размер эффекта две недели, он, с точки зрения, по крайней мере, здоровых людей, он кажется ничтожно малым. Но стоят они очень дорого, очень токсичны, но в клиническом, в клиническом испытании показано. Да, они увеличивают продолжительность жизни. И вот эти статистически полез, значимые эффекты, они оказываются, они оказываются слишком маленькие. Ну и, наконец, есть проблемы с принятием решений и клинические рекомендации, они плохо работают в условиях мультиморбидности. Не могу не сказать, что это такое, потому что это реальная проблема, которая настолько сложна, что ей, вероятно, не будет в ближайшие десятилетия вообще никакого решения. Врачи кое-как знают, как лечить болезни по отдельности. Причем подчеркиваю, что они не очень хорошо знают, они не отлично знают, а они немножко знают. Есть некоторые знания, а чтобы лечить, вот, надо примерно вот так. В некоторых случаях довольно хорошие знания. Как правило, знания довольно примерные. Но если две болезни оказываются одновременно, то сплошь рядом возникает подозрения, что эти болезни могут быть связаны между собой. И что, может быть, лечить их надо как-то по-другому. Для людей в возрасте старше 50-60 лет наличие не одной, а нескольких болезней является не исключением, а правилом. И испытать все лекарства ко всем возможным комбинациям болезней нет никакой возможности, ее никогда не будет. Сегодня врачи, по большому счету, когда лечат несколько болезней одновременно, они назначают лекарства как бы при отдельных болезнях. И сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, что у больного в возрасте 60 лет назначено 8-12 лекарств. Очень хорошо известно, и это статистически проанализировано, если больной получает более 4-5 лекарств, то у него почти всегда возникают взаимодействия между этими лекарствами. Возникают тяжелые побочные эффекты, иногда отравления. Изучить все вот эти комбинации лекарств, все возможные варианты, опять же, не представляется возможным. Человечества не хватит для проведения подобного рода испытаний. И вот эта проблема, эта проблема, она реально тревожит людей. Вот эти вот проблемы, они не выдуманные, они реальные. Более того, медицина существует в отвратительном мире. Исследованиями манипулируют, манипулируют производители, манипулируют политики, манипулируют бизнес. Врачей подкупают. Как шутил один американский экономист, самое дорогое медицинское оборудование – это авторучка в руках врача. Если врачу э, заплатить за выписывание лекарств, он будет выписывать те лекарства, за которые ему заплатили. Более того, есть специальные опыты, которые показывают, что если у доктору подарить халат с надписью или авторучку с надписью с, с названием лекарства, он будет чаще выписывать это лекарство. Даже несмотря на то, что стоимость вот этой авторучки фирменной совершенно ничтожная. Клинические рекомендации, в которых врачам предписывается что-нибудь делать, это тоже находится под влиянием корыстных интересов. Про политиков, про глупый народ и говорить, и говорить даже нечего. То есть наша медицина, которую мы врачи так любим, она существует в очень сложном мире, который совсем не помогает хорошо функционировать медицину, а он наоборот, наоборот ее деформирует так, как только возможно. Деформирует он ее не только потому, что мир плохой, а медицина хорошая, а потому что и сами ученые тоже слабы. Вот это одно из самых, один из самых известных скандалов 15 -го года в этом американском исследовании, которое широко популяризировалось, считалось чрезвычайно важным, изучалось, как на вопросы социологов опрашивающих отвечают гомосексуалы. И в этом исследовании как бы было показано, что гомосексуалы чувствуют, кто им задает вопрос, И если вопрос задает гомосексуал, то они значит, отвечают на этот вопрос по-другому, чем если бы его задавал гетеросексуал. Это исследование привлекло огромное внимание. Было распечатано, потом выяснилось, что оно было целиком сфальсифицировано. Благодаря, в частности, благодаря движению доказательной медицины в 90-е годы появляется специальная техника так называемых «retracted publications», то есть отозванных публикаций. Если статья фальсифицирована, если в ней ошибка по разным причинам, если статье нельзя доверять, то эта статья отзывается. И вот мы посмотрите, как растет количество этих отозванных публикаций. Кто-то может сказать, да что же, чем, больше, чем дальше в лес, тем больше дров, тем больше фальсифицированных статей. Мы не знаем. Может быть, просто изменяется чувствительность общества, изменяется критичность общества, общество начинает более серьезно к этому относиться. Ну вот, например, только в этом году была отозвана первая статья на русском языке. Это означает, что и в нашем обществе тоже появились какие-то механизмы, которые работают. Но представляете, сколько нам надо лет расти для того, чтобы мы догнали вот этот вот процесс критического отношения к опубликованному. Я думаю, что русских статей должно отзываться примерно столько же, сколько французских и немецких. Вот совершенно недавний скандал. Американская правительственная организация проконтролировала проведение клинических испытаний в Китае и обнаружила, что 8 из 10 являются просто фальсифицированными, остальные, по-видимому, представляют собой помойку. Вы скажете, что это ужас в Китае, но кто вам сказал, что до границы с Китаем проблемы заканчиваются? Китайцы, конечно, с узкими глазами, но они не настолько отличаются от нас. Но наша правительственная организация, которая контролирует клинические испытания, она говорит, что в России все шоколадно. Вот, на этой неделе опубликована статья с инструментом, который позволяет вот эту базу данных Midline и некоторые другие базы данных по публикациям сопоставить с материалами, которые были при начале проведения клинических испытаний проведены. И вот вы видите, что получается. Половина, статьи, половина клинических испытаний просто не опубликованы. Какие испытания не опубликованы? Испытания не опубликованы те, в которых лекарство показывает, показывает плохой результат. То испытание, в котором лекарство показывает хороший результат, они публикуются. В результате врачи, больные, общество читает статьи в журналах и убеждается в, в том, что его обманывают. Конечно, это большая проблема. Касая, является ли эта проблема только медицинской? Да нет, конечно. Вот, пожалуйста, это, если не ошибаюсь, в физическом журнале была опубликована статья синтетическая с текстом вот такого содержания. И... Это довольно легко сделать. Сегодня довольно популярный спорт размещения в журналах открытого доступа вот подобного, рода, подобного рода статей. Что это? это означает? Что один из механизмов, которые обеспечивают качество науки, не только медицинской, они фактически не работают. Подчеркиваю, дело не только в механизмах науки, дело в том, что лучшие устремления ученых они накладываются на политические устремления, на всякого рода манипуляции. И вот применительно, к, допустим, к профилактической медицине вы здесь видите замечательные кривые. Вот моя, моя любимая кривая, вот эта вот, эта, вот, эта вот кривая – Здесь она приведена по американским данным. Но я расскажу, самый яркий пример был в Южной Корее. Там решили, что нужно заниматься профилактикой заболеваний и проводить ранние выявления заболеваний у населения, предложили профилактические тесты бесплатные, но предложили кое-что можно сделать задешево за деньги. Ультразвуком, например, щитовидную железу посмотреть. И огромное количество южнокорейцев, доходы, позволяют, купили себе этот тест, и у них обнаружились огромное количество раков щитовидной железы. Возникла эпидемия рака щитовидной железы. Миллионы людей были прооперированы просто потому, что они оказались в глупом положении, вот они купили этот тест. Конечно, никакого там, никакой заболеваемости раком не было, но была повышенная выявляемость. Это было выгодно тем, кто продает операции. Они получили от огромного количества операций большие деньги, но думаю, что в данном случае это была просто глупость и применение научно необоснованного метода для Раннего выявления заболеваний. У нас в России действует программа диспансеризации, которая совершенно научно не обоснована. В ней есть некоторые элементы, которые научно обоснованы, но в целом это абсолютно бессмысленная программа. Огромная трата денег, и я обращаю ваше внимание на то, что врачи, может быть, не стали бы этим заниматься, но и заставляют это делать. Им платят деньги за это. И те, кто из врачей, кто не занимается этой диспансеризацией, не насилуют пациентов на профилактические тесты, их наказывают, штрафуют. В результате получается то, что получается. И вот, подходя к завершению, я должен сказать, что часть вот этих ужасов, они, конечно, не являются только ужасами доказательной медицины, они являются ужасами, например, того, что мы узнали о современной науке. Да? Ограниченная воспроизводимость физических, биологических, Нейрологических экспериментов по большому счету была открыта вот в 21 веке Наука как бы не понимала вот этой ограниченной воспроизводимости применительно к медицине к медицине благодаря доказательной медицине вот этому движению доказательной медицины удалось очень сильно увеличить безопасность и эффективность того что делается очень важное решение недавно было принято на уровне Европейского Союза, это буквально два месяца назад было принято новое, э, новое регулирование, э, которое требует от фармкомпаний предоставлять свои исходные данные. То есть теперь, если они будут что-то публиковать, что-то не публиковать, это уже не будет оказывать такого катастрофического влияния, потому что есть, будет доступ к их исходным экспериментальным данным. Так что доказательная медицина сделала уже довольно много для нас и сделает, конечно же, еще больше. Те проблемы, которые существуют у доказательной медицины, они существуют в любой области. И чем более она интеллектуально богата, тем больше в ней открывается проблем, которые связаны с нашими слабостями. Принципы же доказательной медицины, о которых я рассказал, они являются неизыблемыми и они настолько просты, что я даже думаю, что, может быть, вам они кажутся примитивными. Но так в жизни всегда получается, что исповедуя простые принципы достаточно последовательно, можно дойти до известных пределов. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое вам за Столь интересный рассказ. Скажите, пожалуйста, какие есть альтернативы доказательной медицине? <связывания> <связываем> <связываем> существует, существует масса способов делать что-нибудь не по науке. Но называть это разными именами, которые для этого были придуманы, вряд ли, вряд ли есть смысл. И одной, пожалуй, назову, есть такой eminence-based medicine, то есть медицинская практика, основанная на рекомендациях прославленного ученого. Ну и так далее, и тому подобное. Я не думаю, что имеет смысл перечислять подобного рода альтернативные подходы. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Можно задать вам вопрос? Вот у нас в официальной медицине, например, при лечении инсультов в больницах прям официально используются лекарства, которые вот по кохрановским данным, они не доказаны вообще в мировой практике, а у нас используются вот только они российского производства и, ну как бы, бездоказательные. Вот, ну как бы... Как с этим вообще бороться? Потому что это же действительно большая проблема. Ну, потому что если доказательств нет, значит, людей просто ну, как бы и не лечат. А инсульт там действительно, чем быстрее ты как бы, работаешь над этим, тем лучше. Ну, в общем, что нам делать? И можно ли что-то сделать на государственном, а на частном уровне? Спасибо большое. Одна из самых катастрофических и массовых проблем Инсульт – одна из самых важных причин смерти людей, в том числе в России, и инвалидности. Нарушение мозгового кровообращения, которое возникает в результате закупорки сосуда или, наоборот, кровоизлияния, приводит к очень тяжелым последствиям. Беда заключается в том, что эффективных способов лечения этого состояния практически не существует. Тот метод, который сегодня считается научным стандартом, он не увеличивает выживаемость людей вообще. При применении этого метода, а именно растворения тромба при ишемическом инсульте, люди, которые умирают в течение первого года, они умирают немножко раньше. Представляете, какой результат, да? Люди умирают в течение года раньше. А зачем же тогда так лечить? Те, которые выживают, у них немножко лучше возможности к тому, чтобы обслуживать себя. То есть меньше дефект, который остается после инсульта. Этот способ лечения страшно дорогой сам по себе сопряжен с неприятными последствиями, как я уже сказал, люди раньше умирают, часть людей умирает раньше от него. И очень важно, что этот метод, он очень несправедливый для нашей страны. По большому счету, это лечение могут получить только люди, которые живут в больших городах. Все остальные к нему просто не могут получить, в принципе, своевременного доступа в первое время после инсульта. Единственным общедоступным и хоть сколько-то, но малоэффективным способом лечения является хороший уход. Хорошие условия, хороший уход. Вот это как раз то, что в наших больницах категорически пытаются не предоставлять. Это наши традиции лечить инсульт вот этими препаратами мозгового, мозготерапии. Это с этой традицией очень сложно что-нибудь поделать, в частности потому, что наш министр здравоохранения, она всю свою творческую жизнь, как академик и специалист по инсульту, она занималась вот этими церебролизинами пироцетамами и поэтому эта волна продолжается и продолжается и продолжается вы упомянули то что диспансеризация является неэффективным методом сейчас же наоборот очень модные чикапы здоровья да. соответственно такой вопрос где граница между разумной разумной диагностикой не диагностикой а примитивной до да, диагностикой наверное так и гипердиагностикой, которая, наоборот, приносит э, вред. Опять, экспериментальная проверка. В экспериментальной проверке показано, если большое количество людей разделить на одинаковые группы и в одной группе лечить их, как обычно, а в другой каждый год подвергать профилактическому осмотру, чекапу, да, вот, врачебному осмотру с какими-то анализами, оказывается, что никакой пользы ни по здоровью, ни по заболеваемости, ни по смертности нет. То есть получается, что это бесполезное мероприятие. Но есть отдельные, есть отдельные проверки, отдельные чекапы, которые можно делать, и от них есть некоторая польза. Ну, например, у людей там, старше 40 лет имеет смысл проверять КАЛ, на скрытую кровь, потому что если, он там, если там, там содержится скрытая кровь, то можно обнаружить, допустим, начинающуюся опухоль. Да? Эта опухоль эффективно удаляется. А в некоторых случаях показано, например, что ультразвуковое исследование э, э, аорты, то есть большого сосуда, который внутри человеческого тела проходит от сердца, и в нем бывают обухания, называемые невризмом, они лопаются. Кажется, логично совершенно, если их искать и потом блокировать, чтобы они не порвались, да, то тогда эти люди не умрут. Ну и показано, что действительно обнаруживаются, а действительно можно эту сантехнику поправить, они не разорвутся, но на продолжительность жизни инвалидность это никак не влияет. То есть вот очень многие вмешательства проверены. Вот это надо делать, доказано, что есть польза, а вот это проверено, что не надо делать. И есть серая зона. Ну вот, например, такая серая зона – это рентгенологическое исследование молочной железы у женщин. Очень дорогая программа, она приводит к тому, что огромное количество ложных диагнозов дополнительно лечат женщины, на продолжительность жизни эта женщина никак не влияет, более того, на продолжительность женщин, которым поставлен диагноз рака молочной железы, тоже не влияет. Но тем не менее, поскольку кажется, что такой красивый объект, его надо исследовать, то вот эта ситуация продолжается.